Всем привет! Пока макет Москвы не переехал в другое место в связи с расширением, его адрес – Москва, ВДНХ, Сиреневая аллея. Это третья часть серии о макете Москвы. В этом видеосюжете вы сможете рассмотреть детали мостов, медицинских учреждений и гостиниц. На центральном пульте можно установить 4 вида освещения макета – солнечный день, радуга, лунная ночь и осенние облака. В моем плейлисте, который называется «Макет Москвы. Видеоконтент», который позволяет увидеть с экрана монитора то же самое, что и на самой экспозиции. Каждая часть видео этого плейлиста разбита на категории, как и на интерактивных панелях макета Москвы. Таким образом, по названию здания можно увидеть инфраструктуру прилегающих сооружений на макете Москвы. И в бонусе. Цветовые шоу на Макете Москвы. Дом Нарышкина. Глазная больница. Мамоновский переулок, дом 7. Больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, переулок Огородная Слобода, дом 9. Павловская больница, подколокольный переулок, дом 16. Здание Кремлевской больницы, Романов переулок, дом 26. Городская клиническая больница имени Филатова. Садовая, Кудринская улица, 15. Усадьба Нарышкиных. Александровская больница, казенный переулок, дом 5. Староприемный дом графа Шереметьева. Большая Сухаревская, дом 3. Городская клиническая больница номер один имени Пирогова. Первая городская больница. Ленинский проспект, дом восемь. Петровско-Александровский пансионат-приют, дворянство Московской губернии, НИИ Бурденко, улица Фадева, дом 5. практический центр нейрохирургии имени академика Бурденко, четвертая Тверская Ямская, дом 16 Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко, госпитальная площадь. Мастаховский мост. Большой каменный мост. Большой Краснохолмский мост, Большой Москворецкий мост, Большой Устинский мост Крымский мост Малый Москворецкий мост. Малый Устинский мост Патриарший мост Бородинский мост. Мост Богдана Хмельницкого. Пушкинский Андреевский мост Новоарбатский мост Андреевский железнодорожный мост. Гостиница «Националь». Маховая улица, Дон, 15. Гостиница Ридс Карптон, улица Тверская. Гостиница «Мариот Ройл Аврора», улица Петровка, 11. Гостиница «Арарат Парк Хаят», Неглинная улица, 4. Гостиница Метрополь, Театральный проезд 14. Гостиница Балчук Кемпински, улица Балчук 1. Гостиница «Соволь». Улица Рождественка. Гостиница «Москва». Площадь революции. Дом 1. Гостиница Будапешт, улица Петровская линия, 2. Гостиница Петр Первый, Неглинная улица, 17. Гостиница и ресторан «Эрмитаж», Неглинная улица, 29. Гостиница «Парк-Ин-Саду», улица Большая Полянка, 17. Гостиница «Эль Кост Красотель», Котельническая набережная, 29. Гостиница «Марко Поло Пресня», Спиридоньевский переулок, дом 9. Гостиница «Арбат», Плотников переулок, дом 12. Гостиница «Лотте отель Москва», Новинский бульвар, дом 8. Гостиница «Аквамарин», Озерковская набережная, дом 26. Гостиница «Пекин», улица Большая Садовая, дом 5. Гостиница «Катерина Сити», шлюзовая набережная, дом 6. Гостиница «Волга», улица Большая Спаская, дом 4. Гостиница Широтон Палас. Улица Первая Тверская Ямская. Дом 19. Гостиница Золотое кольцо. Улица Смоленская, дом 5. Гостиница «Белгород», улица Смоленская, дом 8. Гостиница «Варшава», Ленинский проспект, дом 2. Гостиница «Президент-отель», улица Большая Якиманка 24. Гостиница «Хилтон-Москва-Ленинградская», Каланчевская улица, 21. Встретился в отель Красные холмы. Редисон славянская, бережковская набережная дом два. Светотехнические шоу проводятся на экспозиции макета Москвы каждый час в рабочие дни и каждые полчаса в выходные и праздничные. Далее, светотехническое шоу архитектурные стили Москвы.